Власти Москвы рассказали о том, как город будет жить по окончании режима нерабочих дней. С 12 мая в столице возобновят свою деятельность компании промышленного и строительного сектора. На работу вернутся 500 тысяч человек. Помимо соблюдения санитарных требований, работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус, сообщил Сергей Собянин. Сотрудники, которые возвращаются на работу, должны заблаговременно оформить цифровые пропуска, привязав к ним номера машин, транспортных и социальных карт. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Первый этап снятия ограничений в Москве стал возможен, поскольку ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Именно об этом мэр говорил накануне на совещании Владимира Путина. Собянин отметил, что число госпитализации с тяжелой и средней пневмонией в последние две недели перестало расти. По словам мэра, в столичной системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности. Дальнейшая отмена ограничений зависит от успехов в борьбе с инфекцией пока режим самоизоляции остается в силе. Согласно указу Собянина, до 31 мая останутся закрытыми предприятия сферы услуг, непродовольственные магазины, образовательные и культурные учреждения, спортивные объекты, кафе и рестораны. Московские школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Оценки за учебный год должны быть выставлены до 15 мая. Ученики выпускных классов будут заниматься до конца месяца, а все остальные классы будут повторять пройденный материал. И еще одно важное решение столичных властей. С 12 мая в Москве станет обязательным ношение средств защиты. Медицинские маски или респираторы, а также перчатки необходимо надевать при пользовании общественным транспортом и посещении аптек и продуктовых магазинов. Нарушителям масочного режима грозят штрафы в размере 4-5%.